Всем привет! Это сайт DrupalBook.ru и в этом видео мы разберем, как создавать страницы отдельно для премиум аккаунтов. Мы будем использовать Permission, мы будем использовать настройки проекта доступа Drupal для того, чтобы разграничить права доступа для отдельных страниц, для отдельного типа материала, например, или для отдельной страницы. С на ролях. Вы можете, например, продавать какие-то определенные роли на сайте и давать доступ к контенту только определенным ролям. Давайте начнем с того, что мы добавим новое разрешение, «Новые права доступа», «Access Premium Pages». Мы будем добавлять с помощью файлика Drupal Book Permissions» или, если у вас другое название модуля, то название вашего модуля «.permissions.yamu». Давайте перейдем в наш проект и создадим этот файл. В этом файле мы должны указать, какое именно разрешение мы хотим создать. Например, Access Premium Pages. И дальше мы должны указать то, как это будет отображаться в нашей админке. Например, Title. Access Pages. Description. Это нужно для того, чтобы потом ваши права доступа отображались в админке общих прав доступов, и вы могли выбрать из нужного ваши настройки. Давайте напишем описание, чуть-чуть отличающееся от тайтла. И нужно еще добавить restrict access. Это нужно для того, чтобы Ваши права доступа отображались на странице общих прав доступа. Давайте сохраним и почистим кэш. Итак, наш кэш почистился. Давайте зайдем в Permissions и найдем наши настройки. Вот вы видите, что это наши настройки. И дадим эти права доступа авторизированным пользователям, зарегистрированным пользователям. Храняем. Теперь мы можем эти права использовать на наших, в наших модулях, в наших настройках views, в наших настройках контент-типов, страниц и прочего. Дело в том, что в труппале право доступа это универсальный инструмент. Если вы добавляете право доступа в одном месте, то вы можете их переиспользовать и в другом месте тоже. У нас есть отдельная страница в админке, где мы можем настраивать гибко для каждой роли отдельные свои права. Давайте сейчас создадим Введем еще одну функцию, метод, который определим в роутинге, чтобы выводить отдельную страницу, которая будет доступна теперь по нашим правам доступа только зарегистрированным пользователям, а анонимные пользователи не смогут увидеть эту страницу. Google Private Content, Private Page, например. Private Page. Настройки будут такие же, как и для первого контроллера, для первого роута. Мы будем использовать тот же самый контроллер, просто добавим еще один метод в этот контроллер. Колбок, контроллер, first page. Вы можете, например, добавить другой контроллер, если хотите, но мы будем использовать тот же. Здесь напишем, например, private page. Мы пишем название методов в друппале через camelCase, то есть первая буква маленькая, слова пишутся слитно, и со второй буквы мы пишем заглавную букву для каждого следующего слова. Это называется camelCase. Будем page. И в requirements мы укажем permission, который мы создали. Давайте скопируем прямо название этого permission, чтобы не ошибиться. И теперь нам нужно создать еще этот метод. приватную страницу, Action. вставляем название нашего метода, который мы определили в роуте, и теперь возвращаем макап private page. Итак, мы сделали метод в нашем контроллере, который подключили в роутинге, используя уже существующий контроллер. Так, я пропустил буковку N, sorry. Итак, мы использовали тот же самый контроллер, что и раньше, просто добавили другой метод и также мы еще добавили новый permission. Включили его через админку, и теперь давайте почистим кэш, чтобы наш роут применился и мы смогли его посмотреть. Почистим кэш, давайте теперь перейдем на нашу страницу private page, которую мы предъявили в роуте. Итак, увидите, что она вводится под зарегистрированным пользователем, и теперь откроем в инкогнито режиме эту же страницу под анонимным пользователем. И посмотрим на нее. Как вы видите, эта страница уже недоступна под адонимным пользователям. Что мы хотели сделать? На этом все. Переходите к следующему уроку. Мы будем смотреть более расширенные возможности маршрутизации. Будем делать роуты с параметрами. Будем использовать более расширенные настройки, более гибкие настройки для прав доступа к нашим роутам. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хороший сайт на Друпале.